Добрый день! Меня зовут Олеся Орлова и сегодня я хочу поделиться своими впечатлениями о курсе проекта Валим из офиса «Инфобизнес для девочек». В начале этого лета я и многие другие девочки решили использовать лето на все сто, чтобы провести его не как по попрыгунья стрекоза, а начать этим летом новую жизнь. Во-первых, я определила, чем я хочу заниматься. Точнее, занималась я этим уже давно, но я не верила, что это больше, чем хобби. Я шью ошейники, аксессуары, одежду для собак. И я решила, что хочу делиться этими знаниями с другими людьми. Ну и, конечно, зарабатывать. Во-вторых, я всегда думала, что на мое любимое дело мне не хватает времени, что времени этого у меня нет. Я работаю, у меня маленький ребенок, семья. Готовка, уборка. Но этот курс показал мне, что время на самом деле есть. Нужно только желание. Каждую неделю даются задания. Каждую неделю проводится вебинар. И задание нужно выполнять к определенному сроку. И к вебинару должны быть готовые вопросы. Это подстегивает. Это помогает выкраивать время. И оказывается, что если не сидеть лишний раз в социальных сетях и не тратить свое время на какую-то ерунду, то время есть. И когда ты смотришь на то, что сделала собственными руками, на те видеоуроки, что ты записала сама, потом оглядываешься назад и думаешь, когда я это успела. Так что все возможно время можно найти было бы желание. Мне очень понравилось в этом курсе то, что действительно за летом мы проделали огромную работу и это реально совмещать и с работой и с маленьким ребенком, потому что задание нужно выполнять регулярно, но уделять этому полчаса в день, иногда час в день. но если это делать регулярно, все реально. И потом в конце получается результат. Еще Юля на этом курсе помогла нам выбрать оптимальные инструменты для того, чтобы настроить инфобизнес. Потому что это же она выбрала, как с минимальными затратами, какие сайты использовать, где делать лендинг, какую использовать почтовую программу для рассылки. Если искать это все самой, ну, конечно, это можно сделать, но на это уйдет очень много времени. И, честно говоря, ну не хотят мои блондинистые мозги этим заниматься. А Юля объясняет все просто и доступно. Еще что хочу сказать. Теперь, по прошествии трех месяцев, у меня есть готовая воронка продаж. У меня есть план дальнейшего развития. Теперь, запуская рекламу, я получаю себе автоматически подписчиков, я получаю людей, которые будут покупать мои платные продукты, я получаю посетителей на свой сайт, и у меня есть план наполнения сайта на 3 месяца вперед. Я уверена, что курс «Инфобизнес для девочек» стал началом моей новой жизни и стал тем стартовым бинком, который вырвал меня из замкнутого круга. Дом-работа, дом-работа. Потому что теперь я знаю, что на любимое дело у меня есть. Есть желание, и я буду этим заниматься. <кх> Спасибо, Юля, тебе огромное.